Как вы понимаете, сегодня мы идем по заболоченным местам, в сторону одной мертвой деревушки. Там мы уже неоднократно были. Сейчас вот такая вот ситуация, мы переходим в болото. Здесь очень непролазные топи. По кочечкам, по кочечкам. обычно мы делаем себе дорогу с повальных деревьев. По-другому нельзя. нельзя. Все, дорога готова. Можно даже петь и танцевать. Прощу. Мы основную часть, конечно, пути уже преодолели. Здесь нас встречает огромное количество мышкары огромное количество слепней. Сегодня мы их будем кормить. После сезонных дождей очень сложный участок местности нам предстояло преодолеть. Мы не смогли, конечно, вести съемку. Было очень сложно передвигаться. В некоторых местах мне пришлось даже нести на себе лисичку нашу. В деревне уже. Вот по ту сторону уже этого леса нам осталось совсем чуть-чуть. Так что, друзья наши, соберем эти силы в кулак. И продолжим наше путешествие дальше. Ты откуда такой красивый, Сусанин? Герой? Это результат моего похода вот по лесу. И что ты на себя повесил? Это защита от комаров и слепней. Да ладно? Да. Вы меня видите, а я вас нет. Да, сигналы есть, крапива строение во-первых дорога шла вот, и рядом с дорогой что-то находилось то ли сарай может быть может быть какой-то дом может какая-то однодворка крапива всегда первый признак всегда ребята обращайте внимание наличие в почве азотистого слоя нам всегда покажет крапиво а где азотистый слой там были в старину какие-то строения ну или в прошлом в принципе вот смотрите ребята сечение объекта годограф показал как вы думаете, что за объект? Все просто? Похоже? Смотрите, какая центральная дорога. Здесь уже давно никто не ходит. Все за рощи, приходится пробираться сквозь такую толщу травы. Да. О, смотри, крыша упала у дома. Такого не было два года назад. Еще дома целые стояли. Ой. Идем по центральной дороге. Здесь дороги вообще нет. Посмотри, здесь разрушен дом. Там тоже все упало. Обалдеть. Тут вообще ничего уже не осталось от домов. Ужас, ужас, вообще кошмар. Дом просто сложился, как карточный домик. настроение даже упало от увиденного не ожидал, конечно, я таких разрушений здесь очень надеемся, что тот домик, в котором мы начинали шурфить мы обязательно этот отрывок сейчас ставим вам, покажем тот момент, когда мы здесь были, он, надеемся, что будет целым, потому что тот дом более-менее еще такой крепенький был даже крыша стояла у него, очень надеемся что он сейчас в таком состоянии не будет давайте на секунду вернемся в тот момент и освежим наши воспоминания. Ой, Я реально захожу в дом, думаю, блин, сегодня будет игра у нас. Это что у нас, потайной ход? Иконы здесь, ну, смотрите, старые иконы. Смотри-ка, здесь замок из-за кто-то взбил. У ну, нас мародерс называется. А -а -а -а. О, этот дом меня не подвел. Тут даже унитаз розовый. Это, блин, какой лошадь такая подкормит. Короче, здесь шурпить надо конкретно. Ванька хоть сейчас топи. 374. Голубые озера. Плюс 81. Тираж 120 тысяч всего. Она что, не вскрытая даже? Все огородившая. Сначала такой, думаю, медаль что ли лежит реально. Достаю, блин, 5 копеек. Ты прав насчет людоедов. Ты эту комнату на сладкое оставил, да? Да упал Лучше бы в нем было то, что связано с Ой, друзья, хорошая новость. Наш домик жив, хотя и немного в потрепанном состоянии уже. Крыша частично уже обваливается. Я думаю, недолго ему осталось. Но та часть, где мы начинали шурфить, она целая. Так что мы сегодня вполне себе покопаем. Вот он домик наш. Наконец-то дождался Обратите внимание, какие тут наличники были вот. О, Крапивы здесь О, Крапивы О, Здесь ничего не тронуешь С момента нашего последнего присутствия О, Будем начинать Ты посмотри, какая бутылочка красивая Хоть и советская такая прям По-моему, ну, она из-под коньячка. Да. Что, мы зачищаем сейчас местность? Да, очищаем от мусора лишнего и пойдем вот по углам потихоньку прозванивать. Здесь мы видим кирпич такой современный, но на это не смотрите. Он поставлен как раз именно на валунных камнях. То есть это старый фундамент, здесь в раннее время стоял очень старый дом. В советское время его подзолотали, ну и продолжали жить тут. Морской бой. А как это в него играли? Не знаю. Ты уверен, что это морской бой? Ну да, посмотри. Ну, такой. Интересно. Мы в прошлый раз такой не видели. Морской бой. А как в него играть? Какая. Наши зрители знают. Ну, я уверена в этом, но я-то не знаю. И ты не знаешь. Смотри, орудие хозяйственного труда. Тяпка? Да, из дерева, ребята. Представляете, из дерева? Посмотрите, как она выполнена. Даже нету ни одного гвоздя. Вот, сучок вбивался. Работает полностью функционально. А До ловить. сих пор. Да ладно, я такой да. первый раз вижу. Тюн -тюн -тюн. Все приходит в негодность. А когда-то вот эти вот половики украшали полы. Теперь все. Теперь волк их выносит. Да, к сожалению. Ой, так, это сторони намешать. Ой, не. Так. Пока сюда ее определим. Вот с прибором АК приходится искать место, где можно отбалансироваться. травы в этом году смотри о, иначе кино не будет но мы в этот раз отбалансировались пришлось туда к реке, прям спускаться кто придумал эту дорогу сейчас посмотрим не пойму ты Нет. же говорил в комочке Ага, есть монета, походу. Монета, первая монета. Первая монета, сейчас посмотрим. Будем датировать. Ну, это щитовик. 30-е да. года, 10 а копеек. Здесь щитовик то ну, как люди жили. Ну, подожди, у нас все время здесь царишки. Цари. Ну, в ранее советское время еще здесь жили. И не тужили. очень хороший, очень добротный сигнал. Так. Сейчас я крикну. Автомобиль! Да, знаешь, что это? вок Я не знаю, что это, но это похоже на колокольчик. На колокольчик. Что это, ребята? Смотри. Да, или наботала какая-то... Это гиря. Это гиря, что ли? А, точно гиря, да. Да, ты чувствуешь, какая она тяжелая? Да, я сейчас думал колокольчик, потому что смотрю, как бы... Ну да, набот... ушко такое. наботала, короче. Да, мне, тяжелая, похоже. это посмотри. Фига старинная. Она очень тяжелая. Правда, полая как будто внутри. Сколько она примерно? Знаете, на... она, наверное, грамм 300-400. Да, Вот еще сигнал, кстати. У... Сейчас сами ощутите этот момент. Так может это магазин был? О. О, к углу пошли, сразу сигналы появились. Вообще прям, ну, здесь очень много стекла оконного, надо предельно внимательно быть, потому что можно очень сильно порезаться. Пойдем, да? Пожалуй. По моменту, пообщем, Ваши комментарии, сударь Волка Легкое или это дело? Тяжелое, это всегда энергозатратный Любой шур Причем не важно, очищенный фундамент не все равно Тут даже мусора не так много Все равно приходится вот это все убирать Вот оно А оно тяжелое надо расчистить все металл по возможности весь собрать чтобы минус меньше кидало находок потому что даже если обилие большое железо и монетка будет лежать все равно будет кидать, закидывать железа много очень еще одна балочка ее тоже надо убирать отсюда она мешает он она как так, стряхиваем, потому что могут монеты быть уже. Ну, Оп, пошли. Сюда! О, О сигнал какой-то. Сейчас попробуем вытащить. Ой, как керамика. Да, монета, походу. Но что-то она очень страшная. Что, выездно показывать такое, да? Да, просто... Даже это. Стыдно, скорее. Блин, там есть кто-то. Мышата. А что это такие? Это мышата. Да ладно. Господи, волк, это мышата то да, ну, только. Что рук, рук, руками там? только не трогает. Да не трогай. Да будет. Кого мы только не увидим, да? Господи. Это мелочь пузатая. Да, это мышата. Волк, ты их не, не задел, поэтому их надо куда-то вынести. Так, в смысле, вы, не надо их вытаскивать? Пусть они вот, так допустим, и Допустим, вот сюда положить, например. Чтобы мышка их нашла. Ну, сейчас положу. Давай в сторону пока положим. Вот сюда. туда, вот, вот в эту нишу, да. Ты... Ну, они замерзнут. И это. ты там их не затронешь. И мы их потом вынесем. Представляешь? Как... Вот это да. Блин, они тут продуют их в холодную. Что-то ну что за пищало-то вообще? Хорошо, а это не птенцы, да? <свист> вообще, я в шоке. Главное, раз землю сюда, раз откидываю, звук такой пи-пи-пи-пи. Что такое я вообще не пойму? Мне еще пищат в этом возрасте, да? да. Крохи такие. Ну, мы потом сейчас мы, ее, когда закопаем здесь, обратно положим Да, чтобы мамка нашла, да? Да, мамка не найдет. Мне их жалко. А чего тебе их жалко? С ними еще ничего не случилось. Они в надежных руках. А что их не тронет? Нет. Понятно? Обещаешь? Даю слово лице. Так. Ты я монетку тебе купила, малыш? Походу сейчас, да? Да, монетку. Глянешь, что это за монетка? Смотри, гурт виден. Э? Скажите, это -а -а. что это за какао? -а? Да, это очень сильный какал. Это заскорузлейший какал из какалов. Сказать не смогу. Черная вся, но это монета. О, видно вам? Не видно. И мне не видно. Покажи свой 79. Покажи смотри, свой плюс 79. Смотри, ребята. Очень долго монет не было. И первая монета. И это, кстати, царская монета. Ты посмотри, Светлова. Mm -hmm. Смотри, сохран какой, а. Вообще, а вот патина. У царей здесь сохранчик. Бодрый. Да, Иван, да. Сейчас мы ее помоем, покажем. Ты посмотри, красавица. Наконец-то, а, Ребята. Вот нечего было показывать, столько времени копаем, уже все вот-вот, всю эту часть перелопатили, вообще нет монет, две советские монеты всего, и сейчас выскочила, прямо вот, -вот, вот здесь вот, вот отсыпка идет, все, сейчас буду здесь, все, мотивация появилась, буду здесь все, как трюфельный поросенок все снимать. Монетка зачет. Не, зачетная вообще монетка, очиститься вообще будет в идеале, небольшие окиси есть там по сторонам, это легко убирается. Монетка-советка? Монетка-советка. Сохран идеальный. Походу, идеальный сохран. Это, конечно, круто. Это стоит записать. Что здесь почему-то сохран очень плохой. 40 год, копейка. Смотри, идеальный сохранчик. Оп. Оп. И оп. Я сразу почему-то по этому ключику вспомнил, курочка в детстве была. Ты ее заводишь, она... Да, Кто помнит, по -по, а? да. ребята ставьте лайк посмотрите какой маленький ключик точно заводной да идет. заводной мне отсюда сверху видно все я вижу что ты нашел валун и его откапываешь да здесь вот волун идет вот он прям Это даже правильный формы. какой-то квадрат керамика здесь вот лезет по краю сейчас буду его откапывать и разваливать может что-нибудь закладное найдем Нету ничего, нечего показать. Надо сказать правильно, трудно даже представить, что здесь когда-то была центральная дорога, по которой люди передвигались на повозку, Сейчас крова поле тут такая помойка вообще просто натурально можно здесь конечно все очистить то тут, тут начать прозванивать пробовать что-то найти но здесь все завалено сейчас время тратить на это лучше пойдем разрабатывать новый фундамент здесь найдем сейчас и начнем копать пошел десант опаньки опаньки с угла а где золото подожди когда нашел клад бутылок царских Ты посмотри а ствол нашли <свист> Кровать там лежит Это то, что я думаю? Смотри, какая малюська Смотри, с гранями идет Только находку так не выбрось тоже ИНД, как и на той. Смотри еще, Блин, что здесь вообще происходит? Опа, здесь еще бутылка. Блин, ты посмотри, ребята, смотрите вообще. Тряси усерднее, монетки есть. Ты посмотри, прям под бревном. Тут, в общем, работы нам не початый край. О, да-да-да, я такое обожаю. Ё-моё, снимай странные Иностранные литеры. У меня не хватает эмоций на то, что здесь происходит. О, блин, что тут вообще происходит? Смотри. Вол, глянь, блин, глянь. Как я выгляжу? В общем, здесь мы клад реально нашли. У тебя уже здесь бар образовался. Да. Разливаю тебе что? Вино, коньяк, виски. Ой. Кто следит за роликом, видел, наверное, что во всех складочках у него песок, кирпич. И керамика. Тут и сказочки конец. А кто слушал, молодец.